Ох, инвестиции в долгосрочные перспективе. Инвестиции в долгосрок. Мне писали в комментариях, то есть я нашел комментарий чужие. Ну как там они написали, а автор должен ему ответить. А я такой бам, запишу ролик. Видите, я достаточно много на YouTube, мне в принципе уже, в принципе, можно записывать что-то. Пока мне не пишут комментарии, я наверное буду кого-то врать, взамен на то что он будет читать чужие комментарии, хочет моих из моего канала Ладно, начинаем э, на ну, смотрите значит инвестиции в данный срок то есть недвижимость это самая выгодная и безопасная сделка а вот биткоин криптовалюта доллара это нужно активность проявлять а если мы не хотим заботиться об этом то покупаем акцию о криптовалюту тоже можно она может упасть в рысь. это как-то стабильно да но если реально что-то падает, а растет, то в принципе можно когда-нибудь в день, когда-нибудь какую-то в день продать ее. Только нужно выбирать тот день, когда биткоин именно вырос, и вы продадите в два раза больше, может быть один раз там, с бонусами какие-то, каким-то. В общем, дала срок инвестиции, если вы делаете какое-то хобби, например, снимаете видеоролики, когда вы инвестируете свои ролики, когда вы достаточно хорошо там делаете, пишете описание название залогу превью или кто-то вам за вас это делает там не знаю зарабатываете уже может не зарабатываете но вы сделали превью название там все красиво в общем на ютубе в интернете наберете как оформ как продвинуть свой канал там бесплатно обучающие ролики я могу их тоже вам снять если вы напишите в комментариях если вам очень понадобится и все принципе вы когда создаете свой ютуб канал Ла -ла, ла ла, основные науки сделали. Сколько ролик нужно снять, чтобы уже продвигать за свои деньги и тем самым в будущем вам только будет только плюс. Только если будет конечно снимать там. Запланируйте ролики. И в принципе все Снимите там, например, каждый месяц по 10 роликов. Или хотя бы каждый месяц по два ролика. Получается, вам нужно за код 2-4 ролика снять. Думаю, это легко сделать, но с монтажом. Ведь если вы уже инвестировали, то вы должны с мандажом делать, потому что никто так просто вот так вот не будет смотреть. Но если я уже снял такую тему, то, в принципе, нужно продолжать тему снимать. Ну, я как-то так вот. Это уже другая тема, как-то я обошел. В общем, инвестиции в дальний срок. Вы можете инвестировать в акции. Например, акция Тинекол Банк, она такая стабильно будет еще продвигаться 2-3 года. Даже после... Этого берем другую акцию, Apple сам пуля, она будет стабильно еще продолжать как доллар Вот если упадет, доллар упадет, то скорее всего Apple упадет, поэтому имейте в это в виду, если вы доллару доверяете, то и самым Apple доверяйте тоже Как-то у нас Tesla, Tesla тоже очень хорошо, то есть она уже будет 5 лет и больше Рекомендуем в биткоин, но это уже в принципе разбираем другую тему про акции, Поговорим еще немножко. разные э криптовалюты. Это, в принципе, круто. Вы сможете через восемь лет, через 18 лет, ну это перебор, конечно. В общем, примерно через восемь лет за раз похотеть, если она вдруг выстрелит, как биткоин, там, тысяча года, там. Принято тысяч... ...две тысячного года, или как-то, я вот не знаю, тысячи пятого, тысячи... И она выросла, потому что именно именно в этот день был кризис. Потому что именно в этот день покупали недвижимость, тот покупал, кредит брали, там будет легче. И потом зарабатывали на этом. Поэтому именно 2009 год, если сработали там, купили криптовалюту или купили недвижимость, то вы реально молодец. Вы реально успели. Я вот не успел, ну ладно, понятное дело. Вот. И именно, вы бы разбогатели, реально, вы бы разбогатели раза больше. Имейте в виду, что уже биткоин не может вырасти, потому что он такой расстояние у него... Возможно, вырастить немножко, там, цену 2-3 миллиона, это значит, что он вырос. Как-то так вот, давайте играем другую тему. Я сейчас быстро, быстро говорю, да, поэтому забиваюсь. нужно только медленно и уверенно поговорить, тренировать себя, в общем, как-то так вот. Э, давайте тогда поговорим про инвестиции на дальний срок. Ну, например, э, сейчас, наверное, нужно было кнопку брать. Ведь с помощью блокуна сможем подумать, выдумать, записать. Это самое офигенное. Кстати, перед концом этого ролика сразу расскажу. Поставьте лайк, подпишитесь, чтобы рекомендации вам рекомендовали крутые ролики, а то сейчас этот ролик какой-то будет такой. Ну, в принципе нужно к этому идти, ведь у нас есть там сказанная инструкция рассказать и написать ролик один для людей, кто хочет и дальний план зарабатывать на них. Так, ну как-то так вот. В общем, всем удачи, да и всем пока.